Кто-то встречает Новый год в декабре, кто-то в марте, а кто-то вовсе не живет по правилам, как остальные все. Но одно я знаю точно, мы все хотим мира, здоровья, добра, вновь обрести крылья, взлететь, словно птица, к небесам от счастья и радости, чтобы были рядом близкие и друзья. Кто-то хочет денег, кто-то любви, Родить сына, дочку, прийти к перспективе семьи. Кому-то не нужна семья, нужна стабильность и хорошая работа. Кто-то хочет известности, славы, а кому-то достаточно горячего чая и теплой пижамы. Мы все разные, как радуги цвета. Мы можем менять оттенки, но желание никогда. Остается пожелать в новом году добра, Пусть идет вслед за вами. <говорит> Удача всегда.